Я вам желаю заниматься любимым делом и зарабатывать на этом деньги. И дело, которым вы занимаетесь, даже вам нравится. И я хочу заниматься этим. Ну, не все получается. Вы понимаете, что такое? Вот. Вот это еще напоминает что-то творчество. Почему? Вот смотрите, что получилось. Вот там луковицы лилий, я их замочил, не как положено, там 20-30 минут, они мне будут сутки стоять. И лилия, и бегония, и каллы. Каллы особенно нужны, потому что они какие-то твердые-твердые, для того, чтобы проснулись. Там не только в дезинфекции дело, но еще в пропитке, чтобы в себя влагу-то выбрало и проснулось. А потом буду опилки. Опилки, кстати, я не выбрасывал. Вон они меня, собрал. Ну, опилок можно... Вот смотрите, что получилось. Вот 10 э, штучек лилии взял. Микс. То есть разные. Интересные картинки. Цена интересная. 46 рублей. Вот. Так это, что я сделал. Пол стакана чешуек оторвал. Но которые были уже в критическом состоянии замочил да попробую их проращивать как а, у меня есть опыт благополучное проращивание черешков лилий в салфетках вот чем я и занимаюсь чем отличается вот это вот занятие мое от допустим рассады вот рассаду. И делаешь, и делаешь, и делаешь, и делаешь эти стаканчики. И бесконечно. Весь день уже, уже аж тошнит от этого. Потом набиваешь, набиваешь, набиваешь. Потом садишь, садишь, садишь. садишь. Это все однообразная, мутарная, монотонная работа. Как конвейер идет, и вот ты работаешь, работаешь. Такая же тупая работа, как колка дров. Вот колешь, колешь, колешь, колешь. Ничего интересного. Тут интересно, да. Вышиваете у вас 10 луковиц. Я не знаю, что будет. Вот в том-то все интересно. Значит, одну треть чешуек можно снимать. И для чего? Ну, если она черная гнила, что чу ей оставлять. Она будет гнить дальше. Хочу хорошо обеззаразить. А потом второй почему не больше, одной трети. Ну, скажем так, одна дама говорила. Ну это не проверенное мной. Поэтому я ну, так просто передаю. То, что услышал, одну треть связь снять, она будет свести. Вот если половину снять, она может не засвести. Ну ладно, поверим на слово. Ну, в принципе, логично, да. Сил-то меньше остается, если.. Я вот когда первый раз лилии выписал, они были комнатные, они были интересные. Возможно, они у меня еще сохранились. Я их сто процентов ободрал все черешки. Представляете, дурачок. Вот. И.. <смех> Ни одной у меня не получилось. Ну не, ну что, там есть такое. Вот, но я не знаю. Вот когда расцветет, тогда я уже буду знать, как как она. Какая у нее фамилия. А так я не знаю, как она выглядит, э, какое название. Потом буду вспоминать. Ну, масса пропала. Не нужно так делать. Но ну, одну треть, я думаю, можно безболезненно удалять. Вот еще раз. Каллы замачивать нужно за хорошо, потому что там как камень твердая, бегония хорошо замачивать. Вот лилия, она как резиновая, я не знаю, что с ней получится, буду дальше смотреть, что там дальше. Ну, хоть и на сутки замачивать. И черешки тоже для пропитки, да. То есть нужен там толчок хороший в спину, чтобы они начали там ожили и быстрее начали ну, развиваться делиться там или еще что в, общем, в безобразном состоянии они мне пришли но ну, возможно отойдет меня есть опыт вот он стоит опыт меня взял произнес а рука луковица такая резиновая была и двойной ничего не выйдет нет ничего вот вот только цветоноса что-то нету ничего там не заложено не букета бутончика не заложено ну, будем надеяться так вообще-то она она бодренькая, она упругая она хочет развиваться, все и хорошо все это нравится Вот, я с ней разговариваю ну, а растения это живые существа вот думает только, что человек живой нет, это тоже живой кстати, я вспомнил, проводили эксперименты была комната, там были растения и вот один человек заходил с ними так разговаривал, ласково там причесывал. Между прочим, вот это говорят, что чтобы лучше росло, нужно их гладить. Но это не в вложении дело. Это одинаково, что ему-то все равно. Я думаю, растения тебя не видят. Дело в том, что идет активация корней. То есть сигнал это поступает туда. Вот. Ну как вот человека по голове погладить или собаку ему приятно. Так же растением идет. Симуляция корней, и корни начинают лучше э, работать, поэтому разницы особо нету. Или э, руками погладишь, или э, ветром ее будут качать. Тоже вот, э, симуляция корней, и корни лучше развиваются. Поэтому под вентилятором ставить э, э, лилии и другие цветы имеет смысл. Так вот, э, один человек заходил добрый и начинал гладить, там, разговаривать, там, что-то напивать, вот, а потом второй заходил, начинал курить, там прижигать сигареты и листья, а к ней были приборы подсоединены. И вот Представляете, когда просто человек входил, плохой, злой человек, а оно начинает синусоиды вот так вот рисовать. То есть, получается, цветок видит человека, который вошел. Вот в чем дело. Но это не проверено. Я не знаю. Я просто передаю то, что слышал. Сочинить такое, конечно, я что... Фантаст, писатель? Да нет. Как услышал, так и передаю. Ну, может быть, и видит растение. Ну, может, не видит, но ощущает. Может быть. Даже живое существо, оно развивается. Есть рождение, есть жизнь, есть умирание. То есть цикл жизненный, как и у человека, сохраняется. Я думаю, вот сейчас вот разговариваю, а ему хорошо, ему приятно этому растению. Ах ты хорошенькая. Ну-ка расти, расти. Расти. Я хочу ее вырастить, Это на белого цвета. Вот. .Eh. Продавать не буду. Буду mm, размножать ее. Ну, черешками. Как вот как вот здесь. вот, Она стоится хорошо. пропитаются влагой. Потом салфетку. И я... Ну, это отдельное видео, наверное, сниму. Uh, просто... Mm, кстати... Можно эти, можно и эти. Я просто в салфетку замотаю и в землю. В землю. Что-то даст, а то, что она не пересохнет. В земле может быть пересохнуть. У вас сверху земля может быть сырой. Вот. Вы смотрите, ну, сырая земля, ну, полили. А там-то внутри сухой, ведь луковицу садят на три размера ниже. Ну, а там, может, и вода и не дошла. А в салфетке она не пересохнет. Будет лучшие условия. А салфетку проткнуть корнем, это без проблем, я думаю. Вот. И калы буду проращивать в опилках. Вот, в опилке. Ведь питание для них есть. Луковица, да, самая луковица, луковица огромнейшая. Питание там заложено предостаточно для выпуска корней. А, собственно, Корни-то и нужны. Бегония. Ну, бегония. Вон она такая. Ну, ну, в всяком случае, эксперимент. Вот это интересно, потому что это творчество. А если как раз саду, вот, делать, делать. Мне что-то вообще не нравится. Ну, пусть другие зарабатывают. Да, а, Мне-то их миллионы не нужны. Мне так лишь бы. Знаете, зарабатывал бы 30 тысяч в месяц. И хватило бы. Мне. И больше, наверное, и не надо. Лично мне. Все, нормально. И на товар бы хватило, и на новая луковица и на пиво, кстати. Видите, кулер. О чем это говорит? Ну, это говорит о том, что я любитель пива. Ох, какой красивый. Вот это 4,9%. А как оно называется, я уже забыл. Вот. Ну, пиво как пиво. Ничего. Пить можем. Нет. Ладно, все.